Жена приходит домой и видит, муж сидит с животом, прижавшись к горячей батарее. Голова полотенцем обмотана. Спрашивает, дорогой, ты что, заболел? Да нет, придумал новый способ, как забалдеть без выпивки. Съел 200 грамм дрожжей, стакан сахара, все это запил водичкой. Вот сижу, жду алкоголь. Ну, слушай, а полотенце-то зачем на голове? Да чтоб крышу не снесло. Через некоторое время жена уходит на кухню, занимается своими делами и слышит такой треск страшный. Она, дорогой, что крышу снесло? Нет, днище вышибло. было.